Если я проснусь, будет обидно. Да. Будет обидно, да. Смечательный молодой человек, очень талантливый и очень амбициозный. Если у тебя будет больше 250, то мы уезжаем. Получил семь. Чтобы вы бы понимали, у меня самолет в Грузию через 5 часов. Это в другой точке Питера. И мы уже потратили 40 минут у дома подписчика. Мы не можем найти парковочное место. Мы-то нашли, еле как, даже незаконно вроде. Но сейчас, где все наши девайсы и компьютеры, они еще крутятся вокруг дома и ищут место. В общем, не думал, что именно эта проблема задержит нас перед началом съемок. Или да. у Илья, ну, он тоже уезжает через 7 часов уже. У нас Короче, 7 утра. Да, у нас экстренные выпуски. Мы не спали, получается, уже достаточно много. Да, но турнир 1.1, господи, какой же он был шикарный. Если что, эта прокачка записывается тому человеку, который выиграл турнир 1.1. Сейчас у вас в подсказке появился этот ролик. Клянусь, ну он прям вау, клянусь. вот. Ну и я надеюсь, прокачка будет такой же, потому что девайсы, компьютер, все самое дорогое. Такого еще никогда не было в наших выпусках. Все, мы сейчас уже находимся в квартире э, Коли, восьмикомнатная квартира в центре Москвы, чувак, ты серьезно? Вот его старое кресло, сзади него, и это уже новое, новое кресло Aerocool Duke. Реклама с первых минут, это вообще просто шикарно. Кресло Aerocool Duke имеет уникальный дизайн и использует оригинальные высококачественные материалы и комплектующие. Материал кресла это Aerosuit, нежный и долговечный материал, более дышащий, чем кожа. Это гибрид замуж и микроволокна. Обеспечивает покрытию привлекательный внешний вид, мягкость и полную проницаемость воздуха А гидравлический газлифт класса 4 выдерживает вес до 150 кг Я вам рассказываю про это кресло, потому что сейчас оно будет уже собираться У нас ограничено время, мы сделали э, таймер на полтора часа, поэтому мы должны успеть Посмотрите, какая у нас, у нас э, бригада людей, э, которые будут помогать Вот Поэтому сейчас мы начинаем. Давайте покажу вам, что мы вообще будем прокачивать. Вот его компьютер. Оказывается, он нас обманул. Uh, у него было два компьютера, а сфоткал более слабый. И в итоге попал в прокачку. У них поролон, смотрите, парлон на 40 тысяч рублей. А, а вы музыку пишете? Почему? Зачем порлон? А, а, от, ма от мамы изоляции. От ребенка? Нет, от мамы. Не, от Чтобы когда ночью играть, мама не приходила. Ты к серьезно, это работает? Ну, не очень. Не очень? Криво наклеил ну, Слушай, зато здесь будет хороший звук, самый качественный звук из прокачек Выглядит симпатично Хорошо, а сколько он обошелся? Тысяча шесть, Так, получается это э, компьютер э, сестры А это твой Ну, если посмотреть по, по факту, здесь реально все плохо А, вот его кресло, еще хуже да, еще хуже. Давай посмотрим. Коль, включи его, посмотри, сколько у тебя FPS. Если у тебя будет больше 250, то мы уезжаем. И едем в Москву, прокачиваем. Смотрите, но ну у него клавиатура Razer за, 8, за 18 тысяч рублей и мышка за 14. Это джепро. Она еще не вышла. И еще 144 Гц монитор. Ребята. Московский тип был получше. Ух, какая сенса. Также было и на Ване. 0,1. О, блин, ну коврик у тебя хороший такой прям. Их всем это легенда. Новый. Он новый, да? Где покупал? Не, чувак, ну зарядку делать неплохо. как вот так чисто положиться и все, всем телом так двигаться. Заходим в Deathmatch. 16 человек на сервере будет сейчас. Не, пользоваться компьютером можно, не настолько все плохо. Ну и ну, ты бы не апнул 2200 на, на ужасном ПК. 144 Гц, клавиатура неплохая, кстати. Хоть она и выглядит дешевой, но она такая легкая и приятная. Ой, наушники Это маршрут Они такие ужасные Ну, в плане, я вообще их не чувствую no, no, no. Так, ну слушай, играть комфортно А, нет а, По FPS отмена Смотрите, сейчас FPS у нас 90 На DM, где 16 человек А, ну играть, да, играть неприятно, потому что Ну no. Боже Не, ну, когда люди жалуются на нашу Deathmatch Мне кажется, у них такая санкция просто Вам, Тут нельзя двигаться я ни один килл еще не сделал. Сейчас я попрошу Фандера поиграть с этим ПК на ВПДМ. Если он сейчас сделает хоть один фраг, мы едем домой. Ура. Обманщик. Длин. Два компьютера у него дома. У него кем дома, ему просят Ну, Сенсу можешь поменять. Можно возвращаться? Все? Все? А комфортно играть? Чувак, у тебя есть компьютеры, где тебе некомфортно играть? 8 киллов подряд и ему уезжаем. Клянусь, обещаю. Вот если прямо сейчас. 8, одна попытка. Восемь килов подряд мы уезжаем прямо сейчас. Представь, а, все, ладно, тебе повезло. Представь, уехали, мы реально. Короче, зафиксировали. На десматче 100 FPS. 144 Герса. Плюс тут активация миндоса. Плюс тут нет 144 Герса, потому что FPS столько нет. Иван, когда был голодный, что... Да, у тебя есть... У тебя, а что у тебя с ковриком? Что нет, ты сделал? У меня 4 года. Я сколько тру-кой тру с такой сенсой. У меня ободранный. Не, чувак, ну тебе понравится прокачка. Ладно, давайте смотреть, какие девайсы мы ему подарим. Представьте, пожалуйста. Богданов, Alloway Коля. Сколько тебе лет, в каком-то классе? 16 лет, закончил 10 Как он играет в 5 на 5? Машина. Одним словом. <свист> нереальный псих. Сколько у него когда? Э -э около полтора. Я в EG25. Прав это правда? Это вообще четкая правда. Ну, может, 1.40 где-то там варьируется постоянно. Можешь рассказать о Коле в двух словах? Ну, конечно, могу. Это замечательный молодой человек, который э, очень талантливый и очень амбициозный. Он, на самом деле, если ставит себе цель, то тогда он ее добивается всегда. Какой у тебя Элла и сколько времени ты уже играешь в КС? У меня 200 Эллы, я играю в КС на протяжении где-то шести лет. Выиграл ли ты раньше турниры? Выиграл, но мелкие, но все равно было приятно. Сколько и какая сумма? Ну, в сумме за турниры 5 я получил тысяч семь. Самый настоящий спонсор всех этих прокачек пока это сайт CSFL, который дает возможность ставить скины, зарабатывать и выводить эти же скины. К примеру, прямо сейчас я выбираю 4 скина 50 долларов и буду ставить их на все режимы. Я поставил 50 долларов на коэффициент 0, это означает, что я могу забрать тогда, когда я захочу, просто нажав на кнопку забрать сейчас». Я заберу на 1.55. Отлично. Прямо сейчас мы очень вовремя забрали и заработали. Немножечко денег Заходим в колесо и пробуем здесь Я ставлю на x2 прямо сейчас 77 долларов И мне падает x2 И я получаю перчатки, которые прямо сейчас Хочу забрать Я очень хочу эти перчатки И давайте попробуем сейчас поставить на x3 Вот это и x5 сюда Оп, господи, серьезно? Мне сейчас выпало 250 долларов X5. И получите еще при... Чуваки, что это за интеграция такая успешная. Отлично. Ссылка на касфол есть в описании. Ну, а мы идем э, дальше. Так, ну что ж. Я могу прописать команду выйти. И мы забудем этот компьютер навсегда. Ну, как навсегда, я его заберу. Все. Его история на этом моменте закончена. Можешь попрощаться. Пока. Все. ребят с этого момента начинается новая жизнь в этой квартире в центре Москвы. Так, Light Flight. Ты можешь открывать его. Эту коробку подготовили. Специально сжигали все это. Специально под тебя. Я буду хвалить чаще лайфхайт, потому что. А, владелец здесь, все, в этой комнате. Так. Ну что, вот он. Тут все в одном месте. Получается и компьютер, и девайс. Ты можешь путешествовать с этой коробкой хоть э, в Индию еще раз. Вот: клавиатура. Logitech про Создана для профессиональных геймеров, очень компактная. На столе остается гораздо больше места для маневров мышкой. Приятные кнопки с максимально четким нажатием. Подсветка, которую можно настроить как угодно. Провод, высококачественная, хорошая, бог питания. G2, Astralis, Na'Vi, TSM, что-то еще. Они играют на мышке Light. Флагман, на котором сейчас играет большинство киберспортсменов и стримеров. Самый высокоточный сенсор. Супернизкий вес, без единой дырки в корпусе. Веб-камера, Allstream Cam. Впервые Logitech решили отправить такую камеру. И я восхитительно рад. Первая вебка, разработанная специально для стримеров, как самых требовательных потребителей. Full HD, 60 FPS, интеллектуальная стабилизация, выдержка и кадрирование. Они реально уже делают не просто прокачки, а еще и прокачивают стримеров. Наверное, на примере Фандера решили всем давать камеры. G640, найдите хоть где-то этот коврик, их нет. А нам прислали. Это как видеокарта, понимаешь? Их разбирают очень быстро. Ковер G640. Офигенный ковер. Что еще можно сказать? Их очень мало, кстати. Фандер два месяца искал его в Москве. Видеокарта у нас будет 2060. Такого еще ни разу у нас не было. У нас был максимум 1060 вроде. 1660 Ti. И вот, когда еще курс был нормальный. Поэтому 2060 это просто легендарно под конец. Сейчас я вам расскажу инсайт, может быть, для многих. Оказывается, блюете, Yeti это популярный микрофон, понятное дело. Но год назад ладжетек купил эту компанию. И теперь это все их. Они тебе подарили микрофон. Он стоит 15 тысяч рублей, чтобы ты понимал бы. У тебя будет звук лучше, чем у комментаторов студии... Ну, мы это за замутим. Легендарный микрофон, которым пользуется половина западных блогеров. Четыре режима записи звука. Все нужные элементы управления прямо на микрофоне. Неубиваемый металлический корпус и топовая сборка. Наушники. Это Logitech G Pro X. И они тоже созданы для проигроков. Премиальные материалы, надежная сборка, точно и сочный звук Реально качественный микрофон с поддержкой Blue Voice Позволяет настраивать голос и в реальном времени накладывать фильтры И, понятное дело, сам компьютер розовый под, Подбирали под себя Смотрите, какой он няшный, он очень няшный, розовый Как поросенок-свинка-пепа Обожаю. Обожаю, да. Уже более года мы работаем с ребятами из компании Light Flight. И, кстати говоря, это магазин Лолошки. Вы можете купить готовую сборку, либо собрать свою. Вы просто заходите в конфигуратор, выбираете то, что вам интересно. К примеру, мне нравится AMD Ryzen Recapitator 3990 x Видеокарта подбирается подходящая, которая подойдет под этот процессор. Слушайте, а может быть сейчас соберу свою мечту. Только из двух комплектующих у нас уже почти миллион рублей. Мне это очень сильно нравится. Ключ активации, корпусные. Короче, ребята, нам все это нужно. Ну и еще игровая приставка. Почему бы и нет? А, сохраните и прийти в периферию. Как только вы собрали пока вы можете собрать и девайсы. В общем, здесь есть много чем заняться, поэтому ссылочку я оставлю в описании. Шикарно, просто шикарно. Чуваки, тут реально сумма больше, чем 250 тысяч рублей. Я в шоке. Окей, давайте открывать все девайсы и ставить уже, получается, на стол. Кстати говоря, я потом это все перепродам. Я сделаю распродажу в Питере. Ну, когда буду здесь. К концу года. Будет распродажа. Я просто сделаю пост в Инстаграме. а приезжайте в это время, в это место. И будет аукцион. У каждого будет цена, там, 1000 рублей, к слову. Стартовая. И кто заберет любые девайсы, которые я получал в прокачке, тот и молодец. Там есть PlayStation 4 Slim. Я дам за копейки. Там будет 144 Гц, два монитора. Короче, ну и его монитор будет там. Мышка неплохая, клавиатура неплохая. В общем, будет интересно. Я еще раз говорю, респект компании Logitech за то, что вы собираете коробки такие, так, такие же, как Apple. Просто легендарно, очень приятно открывать, кстати, черная мышка. Я давно не видел Logitech черная, Суперлайт. Очень необычно выглядит. Черный с белым просто вау, wow, <музыка> Эмоции после турнира. Верил ли ты в него? Конечно, верил. Я же его туда и позвал. А, ну, в общем, я подписан на твой телеграм-канал. Мне пришло уведомление, что ты хочешь сделать Илан в Питере э, за комп. Я ему пишу, он в этот день в Москве. Я ему пишу: вот, шок устраивает. Погнали. Ну, для опыта, повеселимся, все дела пришли. Он победил и классно. Как ты узнал о турнире? Мне. Написал брат о том, что я, кстати, завтра иду на ланг шоку. Я такая, ну ладно, он говорит, пойдем со мной. Я сказала, ну ладно, у меня были курсы, я приехала, все. Верила ли ты в его победу? Поначалу Коля сказал, то, что это будет просто опыт. И то, что он пойдет туда, ну проиграет, значит проиграет. Когда он дошел до полуфинала, мы посмотрели на людей, которые там играют, и они были с большим количеством мэлла, чем у Коли. И мы думали, ну, если повезет, то сыграет. Потом он дошел до финала, и потом уже я. Подумал, что все-таки все шансы у него есть. Верил ли ты в победу? Честно, я приехал, как уже говорили, за опытом. Но после полуфинала я понял то, что выиграть вполне реально. Прямо сейчас вы наблюдаете то, что стол полностью пустой. Все, история старого компьютера закончилась. Сейчас начинается новая. И ты можешь распаковать девайсы и ставить компьютер. Не, чувак, это тема. Нет. Это тему, <смех> ну что ж, первое, первый запуск. Второй, да. Все розовый. Господи, да, прикольно, прикольно, красиво. Тебе нравится розовый? Теперь да. <смех> да, теперь да. Ребят, этот микрофон. Легендарно Красиво. выглядит эта камера под цвет кресла, кресло под цвет проводов. Ну что ж, момент истины. Прямо сейчас мы уже все закрепили, все установили. Все теперь работает. И прямо сейчас мы проверим, какой будет FPS. Внимание, был 100, 105, 110. Сейчас уже мы видим 333. Так же было и на прошлом. Нет разницы. 400 FPS на Deathmatch 500 FPS. Это просто люто, согласись. Как же плавно, да, все? Кошмар. Короче, ладно, все, мы, короче, поняли, что все хорошо. Все можешь выключать комп. И, и, и в те же. Слушай, слушай, это я это еще это раз говорю, когда люди без реакции, без эмоций, это доказывает то, что это не, пост не постановки. Посмотрите любую, опять же, рубрику других ютуберов или телеканалов, где реакции, там постановки. Вот настоящие. Он не понимает, что происходит. Это по-настоящему. <смех> <смех> <смех> <смех> да, и сейчас 3 часа ночи. Вот. Смотришь ли это мой канал? <смех> да, смотрю. Наверное, года два, но еще помню, как снимались лайфхаки и <смех> другой контент. Планировал ли он обновить ПК? Да, планировал. У него день рождения, скоро в июле, и изначально он договаривался с нашими родственниками и так далее, что все им подарят деньги, и мы будем ему обновлять компьютер. На какой? Какая сумма должна была накопиться? Плюс-минус тысяч тридцать. На самом деле сто тысяч, да? Да. Нет, конечно, тридцать тридцать. Пару слов о шоке. Удобная сетка серверов, но бывает токсики. Очень много. Какие планы с uh -oh. evet. right. your... ПК? Будешь ли ты пробовать стримить? Да, стримить я определенно попробую. Не знаю, пойдет ли, потому что мой юмор довольно специфичен. Какие у тебя были эмоции после победы? Непередаваемые. Ну, как бы, я изначально, правда, думала, то, что мы там за два часа быстренько где-нибудь там посидим, там с вами увидимся и так далее, и все, и уйдем. А потом, когда мы там сидели пять часов, и когда коля это наконец-то выиграл, я, ну, я была в шоке, правда, и была очень сильно за него рада и горда. Сегодня мы потратили очень большое количество энергии, сил, времени, но выражаю огромную благодарность каждому человеку, который принимал участие, фандру. Ссылка будет в описании. Коли за победу э, на турнире и оперативную э, прокачку Роме, Роберту. Роме. Да, и Роме тоже, спасибо. Light Flight, ребят, у всех на кровати в чужом доме. Он помогает прокачивать ПК, делает компьютеры. Ссылки на Light Flight я оставлю в описании. Вы можете выбрать себе хороший компьютер. Они работают по многим странам. Можете все посмотреть. Ссылки на Light Flight я оставлю в описании. Вы можете посмотреть их компьютером, Может быть, какой-то из них вас заинтересует. С вами был я, Эрик Шоков. Спасибо большое каждому, кто этот ролик посмотрел. Не забудьте подписаться на канал прямо сейчас. Ждите новый ролик, либо посмотрите предыдущую прокачку. Всем пока!